Драники – универсальное блюдо, которое подойдет и для повседневного меню, и в постный день, а также для вегетарианского стола, в зависимости от их состава. Сегодня готовим легкие драники без мелких. Существует множество вариантов и способов приготовления драников, и у каждой хозяйки есть свой особый рецепт их приготовления. Лично я стараюсь всегда экспериментировать, и в зависимости от моего настроения, меняется и состав. И сегодня я хочу рассказать вам, как сделать замечательные драники без муки, которые понравятся каждому. А особенно тем, кто следит за своей фигурой, конечно их нельзя назвать диетическими. Но за счет того, что здесь мы не используем муку, снижается и калорийность блюда. А вкус у этих драников настолько потрясающий, что никто не останется к ним равнодушным. Ниже предлагаю вам свой рецепт драников без муки из фото с которым вы сможете приготовить вкусный обед для всей семьи. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Для начала чистим картофель, моем его и трем на крупной терке. Теперь добавляем соль, перемешиваем и оставляем на пару минут. По истечении времени аккуратно отживаем картофельную массу, чтобы избавиться от лишней жидкости. Затем разбиваем в миску с картофелем яйца, добавляем черный перец, измельченный чеснок, при необходимости еще соли хорошенько перемешиваем. В сковороде нагреваем растительное масло и выкладываем в сковороду драники. Выкладывать драники лучше при помощи вилки, чтобы не зачерпнуть лишнюю жидкость. Когда с одной стороны драников образуется хрустящая корочка, Переворачиваем их и жарим несколько минут с другой стороны. Подписавшимся, больше вкусностей. Готовые драники необходимо избавить от излишков жира. Для этого выкладываем их на бумажную салфетку. Вот теперь их можно подавать к столу, приправив нежирной сметанкой. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Картофель 10 штук, яйцо 2-3 штук, чеснок 2-3 зубчиков, перец черный молотый по вкусу, соль по вкусу, масло растительное по вкусу, количество порций 6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Следите за новыми видео на канале и всем пока.